Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, я из города Челябинска. Моя мастерская называется «Хочу остро». Я хочу поздравить компанию «Адемс» с десятилетним юбилеем, пожелать ей успехов, процветания, ну и, конечно же, развития. До знакомства с компанией «Адемс» ADEMS... Я работал в транспортной компании, занимал руководящую должность. В заточном деле не знал абсолютно ничего, опыта был, не было никакого. Вот. Моя супруга занимается маникюром и пожаловалась мне на качество заточки в городе Челябинске. Я решил узнать об этом деле побольше, прошерстил весь интернет, пролазил много форумов, почитал много отзывов и наткнулся на компанию «Адемс». После этого моя жизнь перестала быть прежней. В 2018 году я все бросил, поехал в город Самара к Владимиру Сидоренку в компанию ADEMS на обучение. После этого узнал все тонкости и прелести, так сказать, заточного дела. После обучения на станках компании ADEMS прошло уже более трех лет где главным успехом считаю любовь клиента к результатам моей работы. Теперь у меня есть любимое дело, которое приносит мне удовольствие.